Вместе с вами приготовлю очень нежный, вкусный торт «Спартак» или «Шоколадный медовик». Так что смотрите и готовьте вместе со мной! Для этого я отмерила муку, сахар, масло, какао, молоко, мед, яйца и сода. Итак, приступаем к приготовлению. В сахар просеиваю какао. И перемешиваю. У какао с сахаром выливаю горячее молоко. И размешиваю. Процеживаю в миску через ситечко. Сюда добавляю майорк. и сливочное масло и ставлю на водяную баню пока не растворится мьет и масло масса стала однородной и теперь добавляю соду. И варю еще 7 минут. Она будет пениться и увеличится в объем. Яйца взбиваю в пышную пену. Яйца добавляю к завариваемой массе, размешиваю и снимаю с огня. В полученную массу добавляю муку и хорошо вымешиваю. Тесто будет липким, но муки больше не добавляй. Даю ему остыть 5 минут. Спустя 5 минут выкладываю его на стол и вымешиваю руками 2 минуты. Оно уже не липнет к рукам. делю на 8 ровных частей. Накрываю пищевой пленкой, чтобы не обветрилось и оставалось теплым. И по одному буду раскатывать. Коврик слегка притрушу мукой. И раскатываю тесто в тоненький пласт. Раскатала я его очень тонко, буквально 1 мм. Лист я выложила в форму и обязательно накалываю вилкой в нескольких местах, чтобы не поднимался и ставлю его в духовку разогретую до 200 градусов, буквально на 3-4 минутки. и так я выпекла 8 таких коржей. И теперь сделаю крем. В сахар высыпаю крахмал. И хорошо размешаю. Во взбитые яйца добавляю немножко молока. Перемешаю. И через ситечко аккуратно вливаю в смесь сахара и крахмал. Хорошо перемешиваю. и выливаю остальное молоко и снова хорошо размешиваю. Ставлю на водяную баню и варю до загустения крем. Крем у меня сварился, хорошо загустел и ставлю его остужать. Крем у меня немножко остыл. Сюда добавляю масло комнатной температуры. Добавляю ванильный сахар. И взбиваю миксером до пышной массы. И все, крем у меня готов можно собирать торт и теперь все коржи смазаю кремом Я его смазала, верхний лист полью шоколадной глазурью. Кремом его не смазываю. Сверху заливаю шоколадной глазурью. и все торт в спартак готов торт получился очень вкусным мягким и нежным Тонкие шоколадные листочки хорошо сочетаются с ванильно-заварным кремом. А шоколадная глазурь придает особую пикантность этому торту. Попробуйте приготовить. Я думаю, вам понравится. Спасибо, что сегодня были со мной и спасибо всем за просмотр! Если вам понравился торт «Спартак», ставьте лайки, пишите комментарии, кликайте на колокольчик, чтобы не пропустить очередное видео. Ну, а если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь. Буду рада видеть вас на моем канале. Ну, а на сегодня у меня все. Всем пока! До новых встреч!